Духовное имя – это имя, которое дается человеку его духовным полем. Когда его духовное поле дало человеку это имя, то духовное поле оно следит за тем, чтобы человек получил ощущение перед смертью, будто он полностью удовлетворен своей жизнью. То есть перед смертью он будет умирать и будет говорить, «Мне совершенно не страшно, я так хорошо пожил, я полностью удовлетворен своей жизнью». Это, за этим следит духовное поле. Когда оно засоряется или закрывается, то оно не следит за тем, чтобы жизнь человека создавала. А что может создать условия, при котором он будет полностью удовлетворен? Это невероятное везение в жизни. То есть повезло с этим, повезло с этим. Поэтому духовное поле подходит полем везения. То есть если оно работает хорошо и очищено, то человеку начинает вести. Когда человек получает духовное имя, то оно проецируется на его духовном поле. То есть задается адептом вопрос, покажите, покажите то имя или те слова, которые необходимо сказать человеку, для того, чтобы он прожил жизнь абсолютно счастлива и был удовлетворен жизнью. На этом месте, там, где это просматривается, возникают эти слова дается человеку. Если человек каждое утро произносит «Сегодняшний день я проживу как?» и дальше произносит свое духовное имя или два этих имени, то тогда ни один человек энергетически повлиять на такого человека никогда не сможет ничем. Но повлиять на обыкновенного человека, зная его имя, легко, даже если у тебя нет ни фотографии, ни этого человека. Просто достаточно знать его имя и знать или иметь хотя бы какое-то согласие на этого человека. Согласие тоже каким-то образом получить можно. Конечно же, как его использовать? Потеряли вещь, говорите духовному имени, духовное имя, помоги мне найти вещь, после этого находите. Не можете заработать деньги, говорите, духовное имя, помоги мне заработать деньги. Или проходите таможню, сейчас пройду таможню не я, а пройду таможню и дальше свое духовное имя. Также, когда работаете с духами, можно сказать... Я дальше свое духовное имя, силой данной мне моим учителем Муларом Гисером призываю подчиниться этому духу, который мешает человеку быть таким-то, таким-то, и после этого там, умилостливанием или там проводами, или еще чем-то помогать человеку избавиться от каких-то проблем.